Я прям чувствую, какое будет мясо 26 февраля, когда Samsung на Всемирном мобильном конгрессе представит свой новый флагман Samsung Galaxy S8, который якобы по слухам должен в клочья порвать не такие уж и новые, но самые производительные на данный момент смартфоны от компании Apple, iPhone 7 iPhone 7 Plus. В сегодняшнем видео господи, какая же это старая заезженная фраза! Ей-богу, серьезно, наверное, от нее уже пора отказываться. Короче, без предисловий, же час позвольте Samsung Galaxy S8 познакомить вас. Погнали. По самым последним и оперативным слухам, новая восьмая галактика будет обладать AMOLED-дисплеем, который, как капот автомобиля, накроет собой большую площадь фронтальной стороны. Да господи, неужели за столько лет компания Samsung поняла, что писать имя себя любимой на лицевой части смартфонов не обязательно? О, да, прям секс такой, я чувствую. Однако, это, конечно, не правда. Конечно, не правда. Увы, я не думаю, что корейцы решатся сделать это, но уже известно, что в смартфоне может быть Установлен дисплей с 4К разрешением 2560 на 1440 точек и обладает довольно высоким показателем PPI на дюйм равным 506. Для сравнения, обычный iPhone 7 обладает довольно слабеньким, скудным и еврейским разрешением, всего-то в 1334 на 750 пикселей. Даже у 7 Галаху дисплей и то круче. За что следует полюбить Galaxy S8 в сравнении с последними яблокофонами – функция Always On Display. При помощи данной, вроде как эксклюзивной фишки только в последних галахах, смартфон может всегда держать пользователя в курсе последних событий, время, например, постоянно показывает, различного рода уведомления, заряд батареи и так дальше. И едить-колотить, во-первых, это удобно, а во-вторых, эта функция даже батарейку то особо не жрет. Уже давно доказано, что графический ключ и буквенные пароли не особо так защищают различного рода девайсы. Однако, сканер радужной оболочки глаза, который впервые появился у корейской компании в неудачном Note 7, может действительно повысить безопасность в плане хранения жизненно важной для вас информации. Фоточки Дианы Шурыгиной, например. А если серьезно, то именно такой тип разблокировки телефона будет обеспечивать максимальную степень защиты ваших данных. Ну вот объясните мне, у кого в мире есть точно такая же оболочка глаза? как у вас ну вот Правильно. Красавчики. Вот и молодцы. Samsung да и прочие китайцы типа OnePlus уже давно поняли, что не надо мучить покупателей своих смартфонов различными тупенькими как угол в 95 градусов способами заряжать свои аппараты быстрее через авиарежим, режим энергосбережения и прочую туфтень. В Galaxy S8 будет присутствовать функция быстрой зарядки Quick Charge 4.0, а самое крутое так это то, что если пользователи оставят свой смартфон у розетки буквально на 10-15 минут, то этой энергии Энергии, которую получит аппарат, хватит на 4-5 часов автономной работы. Довольно-таки неплохо, согласитесь. Не хочу сказать, что Siri плохой голосовой ассистент, но знаете, вроде как в самый совершенный мобильный ОС в мире, на самом инновационном телефоне в мире. Ассистент должна понимать, что сейчас идет в кинотеатре, например. Корейская корпорация готовит же свой ответный удар по голосовому помощнику от Apple в виде микрофончика под названием Bixby или Samsung Hello. Ожидается, что узкоглазый виртуальный ассистент сможет обрабатывать более тяжелые вопросы и задачи, а также работать без подключения к интернету. Ну вот это я прям понимаю волшебство в честном виде. Даже забавненько как-то. Теперь я со стопроцентной уверенностью готов заявить, что Samsung Galaxy 8 Samsung Galaxy S8 будет по-настоящему крутым устройством, которое... Твою мать, даже взрываться не будет, поскольку Samsung будет тщательнее подходить к сборке своих устройств, а именно каждый девайс будет проходить 8 или 10 ступенчатую проверку аккумулятора. И это действительно круто, хотя хотелось бы посмотреть на фейерверк из нового Самсунга, но, увы, чуваки, не в этот раз. Обязательно делись этим видео со своими друзьями и родственниками, чтобы они также знали, как и ты, почему Samsung Galaxy S8 будет действительно крутым аппаратом, а iPhone будет делать у него ну, не самые хорошие вещи. Я думаю, ты понял. В общем, всем добра. Пока.